так еще раз всем привет тем кто меня не знает меня зовут виктор бандолет мне 27 лет я являюсь основателем сообщества успешных предпринимателей домашнего бизнеса Business Chance Pro. сегодня я хочу пообщаться на такую тему рано или поздно каждый с ней сталкивается ну раз мы вообще пропагандируем развитие сетевой бизнес через интернет Раз мы э, рекрутируем через интернет, раз мы вообще как бы выбрали свой путь развития через интернет, ну окей, у нас появляется команда, тогда как бы вопросов ноль. Но ну, если мы и строим, если мы вообще э, выстраиваем какие-то коммуникации через интернет, значит нужно как бы с командой, конечно, развиваться о о онлайн, потому что как бы благодаря интернету появляется... <coughs> команда международная, международный бизнес, и, ну, как бы, тут вопрос стал, ну, тут не стоит вопрос реброму как же тогда общаться со своей командой, конечно, через Skype, через Google Hangout, либо через вебинары. Да, это каким-либо образом правильно, и еще лучше, когда вашей команде, вот, например, я постоянно работаю над улучшением и над созданием... Лучших условий для команды, когда человек попадает ко мне в команду, у него есть автоматизированное обучение. То есть он попадает в определенный ресурс, где 24 на 7 он обучается определенным четырем системам, которые за год вводят его на миллион рублей. У него есть там, например, наставник по подотчетности, у него есть мотивационная таблица, у него есть определенные, за определенные действия баллы, которые он сможет обменять там на подарки определенные. Но в любом случае... Это все хорошо, это все отлично, это все автоматизация, но а, тот, факт, тот факт, что улучшение отношений, удерживание команды и опред... создание определенной энергетики, такого клана, такого вот сообщества а, нельзя обойтись без офлайн мероприятий. Поэтому, ребят, развиваясь в интернете, и когда вы добьетесь того, что у вас, ну, в рекрутинге вообще не станет вопроса, у вас будет постоянный поток кандидатов, у вас будет, не будет вопроса, где же это взять людей, к тому же вы будете обучать свою команду, это будет сначала всех заряжать, это будет всех сначала, такой вот бурный рост у вас будет наблюдаться, но если вы в свой бизнес не, так сказать, не привьете прививку, либо привычку ездить на мероприятия компании, это минимум, то есть посещать мероприятия компании. А то, знаете, вот бывает, все, я строю бизнес онлайн, у меня все замечательно, зачем мне вообще куда-то ездить. Но если вы не привьете такую привычку, и вы не начнете хоть на каких-либо событиях встречаться вместе, знакомиться и вот, такой вот момент, о, вот ты какой живой, да, то есть, то есть, как ты выглядишь в офлайн времени, как с тобой общаться лично, не через виртуальные там какие-то программы, это на самом деле очень многого стоит, когда вы соединяетесь вместе с командой в каком-либо одном месте, сопереживаете и у вас эгрегор такой создается, да, то есть тело определенное энергетическое, которое усиливается и ваш потенциал вместе растет и на самом деле, когда вы Проводите какие-то мозговые штормы, то есть вот если у вас какое-то мероприятие назначается, желательно, чтобы вы организовали за день до этого мероприятия, либо вообще после мероприятия, либо во время мероприятия, чтобы вы командой собирались в каком-нибудь кафе. В одном месте и начинали штурмовать свой мозг, свои мысли на идеи, чтобы интересного внедрить в ваш бизнес в команду, в обучение, для того, чтобы этот бизнес еще более масштабировался. Это намного сильнее мозговой штурм, чем проводить, например, по скайпу, либо вот где-то. Это, ну, это тоже очень сильный инструмент, неважно на каком вы расстоянии, но когда вы вместе, когда вы в одном месте, это работает просто на замечательно. А, вот, и поэтому э, самый главный факт, э, в будущем, когда вы станете лидером, лидером вам нужно будет создавать какие-либо события самостоятельно. То есть, нельзя ограничиваться мероприятием от компании, потому что вы не можете повлиять, если вы не входите в лидерский состав компании, то есть, в какой-нибудь бриллиантовый состав, в... в... Ну, есть вот лидерский состав в разных компаниях, где с вами считаются, к вам прислушиваются и вы можете менять какие-то правила игры в компании, но не целиком, какую-то частичку. Но если вы не входите в лидерский состав компании, вы должны понять, что сидит, например, отдел маркетинга определенный в компании и он смотрит, какое преобладающее количество людей в компании, кто делает большие обороты, кто там делает что-то. Если компания видит, что больше делается бизнес локально, на земле, благодаря оффлайн-методам, компания никогда не сделает какие-нибудь инновации на общем событии. Она не внедрит какие-либо тренинги, знания, чтобы вы могли качественно приехать на мероприятие. Не только отдохнуть, не только смотивироваться новыми выпусками продукта, каких-то там вознаграждений, но... Вы, вас начнут, опять же, обучать списку знакомых. И это все, доброе утро, Екатерина, это все из-за из статистики средней, то, что есть у вас в компании. И поэтому зачастую получается так, что вы приезжаете на, на мероприятие, и оно обычно несколько дней а, длится, один день вас мотивирует, все круто, но на второй день вы получаете такое немножко приземление на землю обратно, когда вас начинают обучать всему тому, чему обучали ваши спонсоры. И поэтому важно, когда вы станете лидером, в своей структуре делать прививку. В качестве того, что начиная сначала один раз в год, создавать выездные события, такие вот как от компании, только это командные события. То есть туда приглашается только новая команда. Ну, не новая команда, а ваша структура, ваша ветка. Можете спонсоров пригласить, ну и вот э, только ваша структура. И там вы уже хозяин своего события. То есть вы начинаете э, мотивировать людей, тоже можете поощрять, можете поздравлять с новыми квалификациями. Ну и пр продумать ту программу, ту программу мероприятий, которая сделает новый импульс вашему бизнесу. И здесь уже играет огромная ценность спонсора, здесь играет огромная ценность наставника, когда... К вам начинают относиться очень круто, очень классно. Вас начинают... Ну, не то, что боготворит, но каждый человек начинает ценить своего наставника, своего спонсора, потому что они и видят его на сцене, что он собирает вот такие вот командные события, он делает что-то невероятное, какую-то движуху. На самом деле, когда вы начнете использовать вот такие вот мероприятия, ваш бизнес начнет очень круто глобально расти, вы просто... вот После проведения, пускай на одном мероприятии у вас может быть 20-30 человек, но буквально через год это может быть уже 200 человек. И те люди, которые посещают новички, и те люди, которые менее активны в вашем бизнесе после посещения таких мероприятий, именно от команды, именно от вас, они начинают очень круто расти, они начинают закрывать лидерские квалификации, начинают выходить на свои первые 1000 долларов, и это очень круто глобально меняет ваш бизнес.